Всем привет, ребят! На этом унылом медвежьем рынке продолжаю потихонечку подбирать к себе проекты для долгосрочных инвестиций на перспективу. Похоже, один из таких сегодня я нарыл для себя лично. И готов в него приинвестировать. Я уже сделал первую покупочку. Называется проект Algorand. В этом видео я постараюсь сделать короткий обзор на сам проект. Ну и самое главное на точки покупки и продажи данного актива. И сможет ли он нас порадовать в будущем хорошими иксами. Кому это видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали. Ну а перед тем, как начать, ребят, рекомендую подписаться на вот мой телеграм-канал. Обязательно залетайте, как понимаете, я там новостей даю намного больше, чем на YouTube. Присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Algorand позиционирует себя как блокчейн институционального уровня, который готов обеспечить самое главное три составляющие. Это, естественно, масштабируемость, скорость и безопасность. Так вот, друзья, блокчейн. Алгарант создан лауреатом премии Тьюринга в области криптографии Сильвио Микали или Микали, да, как правильно, точно не могу сказать, с каким акцентом, но все же вы видите его на экране. И немножко истории. Да, основателей. сам Микали работает кафедрой электроники и компьютерных науст Массачусетского технологического института с 83 года. Сфера научных интересов в Сильве это криптография, нулевое знание, псевдонаучная генерация, безопасные протоколы, проектирование механизмом блокчейне. То есть человек по сути занимается всю жизнь технологиями да. и вот с 17 -го года он основал Algorand полностью децентрализованную безопасную масштабируемую цепочку блоков, которая обеспечивает общую платформу для создания продуктов и для безграничной экономики. И естественно, в Algorand он курирует все исследования, включая теории, безопасность и криптофинансирование. То есть мы видим, э, Волговец-то ведь очень умный, сильный человек, а не пустышка, просто который пришел там э, на хайпе собрать бабла. То есть вся история началась там с 17 -го года, в 18-го уже пошли там первое финансирование, в 19 был запуск. Что самое примечательное для меня, э, к сожалению, не знаю, по чем брали ранние инвесторы, да, которым было продано 4 миллиона и 62 миллиона токенов соответственно в восемнадцатом году но в девятнадцатом году публичная продажа была на коин листе и 25 миллионов алго было распродано по цене 2,4 доллара вдумайтесь ребят 2,4 доллара Конечно, мне остается посочувствовать ребятам, которые как раз на CoinList купили всю эту историю и как раз там совпали, видимо, на медвежий рынок или когда рынок обрушивался. Потому что токен сразу сходил на свои низы, там около 20 центов. На сегодняшний день токен торгуется по 30 центов и составляет минус 87% с выхода ICO. Что не есть хорошо, конечно, для людей, которые брали на листе, но супер новость является для нас, инвесторов, которые хотим проинвестировать данный проект, потому что он находится, если не на своих донных значениях, то уже практически на дне. Меня еще данный проект заинтересовал как болельщика футбола именно вот этой новостью, что Алгорендт. И FIFA официально объявляет о партнерстве недавно. И это очень крутые новости в преддверии чемпионата мира, который вот буквально там через месяц начнется в Катаре или чуть раньше. Да? И смотрите, что здесь будет. Во-первых, Алгерен стал официальной блокчейн-платформой FIFA. То есть сейчас будет футбол, будет смотреть все, все во всем мире, на футбол и везде там на рекламках, я думаю, будет присутствовать тот же логотип и реклама по алго, Algo, да, алгоренд. То есть это будет хорошо повлиять на рост самого токена, потому что данная новость пока еще ростом не была отреагирована, я думаю, она в будущем должна как раз бы дать толчок этому. И вот действительно, видите, согласно спонсорскому соглашению, Алгоранд будет региональным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, в Северной Америке и Европе, а также официальным спонсором Чемпионата мира по футболу среди женщин в Австралии но и Новой Зеландии 2023 года. И в рамках соглашения Algorand будет помогать FIFA в дальнейшей разработке стратегии цифровых активов, в то время как FIFA предоставит спонсорские активы, включая рекламу, освещение в СМИ, что очень важно, и рекламные возможности, что очень нужно для популяризации данного проекта. И вот цитирую слова президента ФИФА Джани Инфатину, что он сказал. То есть «Мы рады объявить об этом партнерстве. Сотрудничество является четким свидетельством приверженности ФИФА постоянному поиску инновационных каналов для устойчивого роста доходов для дальнейшего реинвестирования обратно в футбол, обеспечивая прозрачность для наших заинтересованных сторон и футбольных болельщиков во всем мире, что является ключевым элементом. Наше видение направлено на то, чтобы сделать футбол по-настоящему глобальным». То есть все мы знаем, какая фанатская база в футболе, в футболе, и она подтягивается сюда, да, и блокчейн заходит тоже в FIFA, и это очень круто, я думаю, в дальнейшем отыграет на проекте, потому что это все дело будет именно на Algorand. И помимо FIFA, продукт Сильвия Микколи является технологией выбора более чем для 2000 глобальных организаций, правительств и цифровых приложений в секторе DeFi. То есть Algern помогает организации в сфере там, и финансов, и игр, и музыки, и искусства, спорта, которые стремятся использовать цифровые возможности Web 3.0 как путь ускорения роста, эксклюзивности, прозрачности и инноваций экологически безопасным способом. И как раз Algorand еще и позиционирует себя как зеленый блокчейн, да, что делает его более энергоэффективным, чем другие блокчейны и компенсирует свой небольшой углеродный след в партнерстве с ClimateTrade. То есть эта тема актуальна сейчас, все вы знаете, как все за зеленое, за энергоресурсы, за экономию, за то, чтобы меньше всяких выбросов и вреда приносить природе. Поэтому это тоже как бы может не сразу, но в будущем оно может при выборе там любых там каких-то организаций, сфер, которые будут входить там на блокчейн. Но я думаю, это будет стоять тоже огромным жирным плюсом, что именно Algorand является зеленым блокчейном. Ну что ж, переходим к токену. Цена покупки, продажи данного актива. Сколько он может принести нам XO? В данный момент торгуется по 30 центов. 30 место в рейтинге CoinMarketCap по всей да? по рыночной капитализации во всем криптовалютам и составляет рыночная капитализация 2 миллиарда долларов. Максимальное предложение токенов, которое будет циркулировать это 10 миллиардов. Общее предложение 738, и на сегодня уже практически 7 миллиардов рынка, это составляет 70% токенов, что очень хорошо. И вот эти 10 миллиардов в рынке появятся, а что как к 30 году. То есть Практически через 8 лет. Это означает то, что эти 30% не будут сразу брошены в рынок, а в течение плавно 7-8 лет будет появляться, что не будет там, оказывать супер какого-то давления на цену. Мы видим, что в минусе на коин листе, естественно, те, что еще там брали, ну у них токины давно разлочились. Те раунды, которые приватные брали, я думаю, у них цена. Если... И была намного меньше coin-листа, то я думаю, на XO10, поэтому я думаю, как раз вот такие 20-30 центов, это были цены приват-раундов, которые, я думаю, там разгрузились давно уже тоже, по 2.4, по 2.8, когда токен стоил. Купить вы сможете ну, абсолютно на любой топовой бирже Binance Coinbase, пожалуйста, KuCoin, Hobby Global, uh, Kraken, FTX, в общем, выбирайте, проблем с этим нету. Ну и переходим на дневной график. Видим в этом цикле хай был практически 3 доллара. На сегодняшний день мы подходим к такой э, как бы трендовой. Да? И здесь я бы сказал уже хорошие цены для наброда долгосрочной позиции. Я взял э, уже часть. Я разбил свой ордел на три части. Сейчас я взял 40% покупки от своего портфеля. По цене 29,5 по-моему. Далее, где готов усреднять в случае глубокого погружения биткоина, если он будет готов усреднять позиции по цене 20, ну вообще, вообще набирать позиции в цене там, 15, в районе 20 центов за монетку. И таким образом, если у нас удастся собрать среднюю цену по алго где-то в районе там 24-25 центов, то в долгосроке вы видите на экране, сколько мы можем Заработать это я беру как минимум Опираясь на график, на историю Которая была Но опять же таки, если глобально будет он Внедряться и масштабироваться Те вот, же, же самые FIFA и еще какие-то другие организации Будут с ним сотрудничать То естественно он может своих хай перебить И пойти выше Но как бы я действовал Если я набираю там сейчас Например цена идет в рост Какой-то локальный отскок хороший рынок дает То я бы попробовал протянуть Если рынок даст в районе 70-80 центов, я взял бы 2x и зафиксировался. Если я набираю полную позицию, то есть с учетом того, что рынок проваливается, идет низ на 15-20 центов, у меня уже три ордера сработали, то есть первый ордер 40%, второй тоже на 40% и самый последний низкий я буду по 20% добавлять, в итоге у меня будет 100% позиция набрана, тогда первую свою продажу я бы сделал где-то по 1,80$, чтобы забрать Около 6 x 50% прибыли я бы здесь фиксировал, выходил бы и 50% бы процентов оставлял на достижение там, хая, 2.40, может 2.60. Это будет 8-9 иксов. И процентов 10-15 я бы оставил, если вдруг все будет хорошо, проект будет развиваться и пойдет еще выше. У вас будет 10-15%, чтобы зафиксировать и э, поймать прибыль э, больше, там, чем 10%. Иксов, если такое будет. Ну вот, в принципе, все, что хотел сегодня сказать, друзья. Напоминаю, что это только мой выбор, это только мой анализ. Проводите обязательно свой собственный ресерч, анализируйте разные точки зрения, чтобы вы могли принимать решения самостоятельно и берите на себя ответственность за возможные покупки, если вы их будете совершать. Данный проект, портфель, я беру себе не более чем 2-3% от общего депозита. То есть ни в коем случае это не означает, что я накупил Алго на 100% депозита. Нет. То есть 2-3%. Если будет успех в Алго, а в принципе есть факторы, которые я перечислил, которые позволяют им быть успешным проектом блокчейном, то нам получится здесь неплохо заработать. Если вдруг чего-то будет очень все плохо, проект не будет далее развиваться, мы выходим либо в ноль, либо с минимальным плюсом, либо если даже в случае там вообще кота негатива, можем войти в минус или 2-3% потери от портфеля, это не будет существенно. Поэтому всегда используйте риск money management, никогда не залазьте котлетой в один проект. Ну и обязательно, обязательно пишите, мне будет интересно почитать, что вы думаете об этом проекте, если он у вас в портфеле, будете ли вы покупать или нет.